Пойдемте спросим, в чем дело. Чувак, похоже, заснул или что, представляете? Взял, въехал мой опять из себя выйдет и все. Странно, наблюдайте за ним. А что, я должен заплатить? Русский, русский, Ладно, мир, а? Короче, приехала охрана. Ребят, подъезжаю забрать автомобиль еще один GMC. Джип большой. Какого-то футболиста. Сказали, что футболист бросил эту машину здесь, когда началась зима, улетел, и сейчас она не заводится. Есть какие-то проблемы, ну, с аккумулятором наверняка. В общем, сейчас будем эти проблемы решать совместно. А ну, вот, ребят, это GMC. Your destination is on the right. Пытается он его завести, но, по всей видимости, не очень получается. Пойдемте спросим, в чем дело. Подключили кабеля, чтобы завести машину. Видимо, ребят, всю зиму автомобиль не заводился, вообще не хочет. Наверное, надо немножко подзарядить аккумуляторы. Сейчас я от своего запитала трака, потому что от его вообще ничего не это. Плюс подключил Jam ну, Посмотрим, что получится. Сейчас чуть подзарядить. Пока давайте посмотрим, сколько его дом стоит. Приложение Realtor.com, ребят, называется. Сайт этот и приложение. Вот его дом, 563 тысячи долларов стоит. 4000 square feet, ребят, представляете? Это где-то 300 квадратов, 350, может быть даже, в квадратных метрах. Ух ты, у него там и басик есть. В Майами такой будет стоить миллион. Смотрите, и патио такое есть, крутое. Собственный бассейн. 6 комнат, представляете? Двухкомнатные, двухэтажные, 6 комнат. Ничего себе. Здесь же можно сразу рассчитать, сколько будет стоить оплата. 1700 в месяц будет стоить, ребят. Таксы, вот, home insurance, страховка дома и обслуживание. Такая вот цена. Все, ребят, возможно. В Америке все возможно. Это вообще мне не кажется чем-то удивительным. Все возможно. Я уверен, что и вот этот дом я смогу купить за 725 тысяч. И обязательно куплю. В скринте, посмотрите. В общем, ребята, я уехал уже за 20 минут. По трассе ехал за следующим автомобилем, который у меня уже пойдет во Флориду отсюда, обратный рейс. И мне позвонил клиент, сказал, что чувак, я починил тачку, приехал специалист, я уже не знаю, что он там сделал, но, в общем, автомобиль заводится, приезжай, пожалуйста, забирай. Ну, я подумал, что 20 минут туда, 20 минут назад, конечно, выходит уже час, потому что еще на загрузку какое-то время, но 400 баксов, они не лишние, правильно? Что, ребят, думаете, лишние или нет? Поэтому я все-таки сейчас заеду. И вот я уже подъезжаю, заберу автомобиль, заберу 400 баксов, и поедем. Сегодня вечером я, в принципе, его уже довезу. Вот так, ребята, бабки делаются, понимаете? Вот так. 400 баксов, чик-чик, как у Дудя. Месячная зарплата в моей деревне. Какой, блин, в деревне? В деревне двухмесячная зарплата. И после этого вопрос. Женя, ну ты не скучаешь? Ну ты не жалеешь, что ты уехал? Чего же мне жалеть, ребятушки мои? Ну что же мне жалеть, когда у меня здесь мои друзья? Здесь хорошая погода. Круглый год. Счастливые люди вокруг. Да еще и хороший заработок с придачей. Что может быть еще лучше? <музыка> Ребята, посмотрите, какой туманище просто. Справа океан, слева город Чикаго, а я вот еду по какой-то дорожке. Просто туманище, ничего не видать. Только что до подъезда к Чикаго все было хорошо. В общем, я еду на какой-то, ребята, стадион, и там, собственно, этот работник трудится. Футболист, которому я везу джип, будем отдавать. Ох ты, смотрите, кто-то улететь хотел в океан, не получилось ограждение в последствии. Все, ребят, тачку доставил. Такой район Чикаго. Вон автомобиль. Какому-то футболисту, баскетболисту, не знаю. Короче, игроку какому-то. В общем, я бегу к своему траку. Это даунтаун Чикаго. Сегодня довольно прохладно. Стоять здесь нигде, естественно, нельзя. Для траков вообще не предусмотрено никакой. Инфраструктуры. Поэтому кое-как. Наперекосяк стал. Ух ты. Красивый песик, как игрушка, да? Все в именах на плитке. Что за имена, ребят, не знаете? Короче, пока иду, смотрю, сколько дома стоит здесь, Чикаго. Смотрите, какой дом можно купить за 350 штук. Ну, вообще, хостел какой-то целый, гостишка. Красивый, правда? Необычный. Так, вроде пока штраф не повесили. Ребята, ну все, разобрался я с тачкой Наверное, час мне понадобился Довольно много времени я, к сожалению, потратил Но ничего страшного Выгрузил, так она не завелась Вот она стоит, надо ее закрыть Все, ключи отдал Вот так бывает, ребят, 300 баксов она стоит Казалось бы, easy money, но Чуть-чуть не easy Но, в принципе, все равно вчера взял, сегодня отдал, 300 баксов заработал Все равно мимо ехал Короче, тачку забираю Чикаго. Сейчас вам покажу клиента, вам какой-то странный. Понаблюдайте за ним. Какой вид спорта? да, сгут. Эй, да, so, because, God forbid, if the key, if you put it in there and the battery dead, it's getting stuck. You know about that, right? Okay. Ooh. F***. Sucks being fat, my man. Can I get your flame inside? Okay. See, what the f is wrong with this thing? I don't know. It's kind of something. Why is it? Okay. No, no, you no. know what? It's automatic. Okay. Yeah. You know what? Okay, can I get your full name, type and sign? She's She's a 2007. I look at her. Это выглядит 2007? 15 лет. Выглядит как ты. Да, ему будет 16 лет. Я видел его 11 лет. Что ты? Руманецкий? Русский? Русский. Русский. Владимир, да? Ты любишь Владимира? Или нет? Нет. Молодец, да? Молодец, этот парень. да? Да. Я, я грец. А, грец. Вимитрио, да? Hey, okay. my friend, he's uh, Russian, okay, very successful person. He owns 25 pharmacies here and overseas. He was born in Russia, but he knows how to speak five languages. Wow. Watch this, I'm gonna show you. But the way you guys write, you know how to write, uh, yeah. you know how to write the Russian, right? Mm-hmm, mm-hmm. Watch this. I never knew. This guy told me, told me, his name is Joad. Okay. Oh. what does that see? Is that this one? And this one. Uh huh. You know what that say? D N M. Dimitro. Ah, Dimitro. And you this one. Oh, come on. Oso olo. Oh, <laughs> Ayos. Ayos. Ayos, Dimitrios. Saint uh -huh. Dimitrios. So, Joed, he told me that. Your language, the way you guys write, and the Russian, it's almost the same. That's why you, you read everything. It's crazy, but I don't know. But the Vladimir, yeah. How many uh, How many years you're in uh, America? You're Four. Know? That's it. You come from Russia. Shit. <laughs> okay, key, keys inside, or okay, okay. Eugene, he's right here. One key. Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. Окей! Да. Ну чувак, слушайте. Видели, у него только майк. четыре майки надел. <связать> Блин, смешно, тип. Он, короче, то ли алкоголик, то ли наркоман, но от него жестко прет алкоголем, воняет. Даже вот этот чувак, ну, не будем оскорблять, ну, не совсем здоровый, и, ну это очевидно, как бы. Даже диспетчер мой понял. Он говорит. Он говорит правильные вещи. Он говорит, Путин говорит crazy. Только он, ну не crazy, он как-то его назвал там. Только он не сказал не Путин, а Владимир он сказал. Путает. Владимир crazy. Даже чувак ненормальный, ребята. Живя в Америке, понимает, что Путин crazy. А кто-то из вас, живя в России, этого не понимает, не хочет этого принимать, что Путин crazy. Машина супер, ребят. Тяжелая, смотрите, какая она огромная. Поэтому. Так, не спеша все идет. Этот чувак стоит, общается с моим диспетчером. Просто. А что ты думаешь про Путина? Разговариваю. Видишь, у меня стол висит здесь. А что ты думаешь про Путина? Не, ну он ненормальный, ну он ненормальный. И, короче, странный, прикинь, сколько сейчас у таких вот стран обострений будет, да? У скольких? Так проявлять в таком положении. Корвет, шави корвет. Е. О, oh, yeah. Are they friends? This one, the Спасибо Спасибо Спасибо, спасибо Короче, тип максимально странный просто. Но вы видели его поведение, я не знаю, видели или нет? Дай мне 45 долларов. Я думаю, зачем у 45 долларов? А он мне 100 дает. А 50 долларов. Я говорю, у меня есть 100, 45. Настоящий. Он говорит, ну на тебе, говорит, 100. Типа чаевые 50. Я говорю, ладно, ну, спасибо. Просто он болтает бесконечно. Он просто болтает, болтает, болтает, болтает. Я уже там в траке лазю, в трейлере машины его гружу, цепляю. а он что то там болтает, все болтает. Yeah. О, oh, вау, like oh, wow. Так, ребят, Беху выгнал Освободил 9-1-1 Время 8.30, надеюсь, что Манхэм сегодня принимает Если нет, придется ждать до утра здесь Посмотрим, ага, открыт ворота, окей, отлично, значит, сдам. Вот так. так, теперь надо найти выход, тракт то мой вот здесь прям стоит. Ну, ребята, вот мой трак, а как к нему подойти, я что-то не понимаю. Через забор перелезть, как дикарь какой-то буду лазить. Здесь колючий проволок, сейчас повис. штаны пару, буду висеть. А где другой выход, я не понимаю, может там дальше? Так, ребята, вот такие ворота я нашел, если что, здесь и перелезу. Круто, если сейчас я здесь застрял. Вышел, отлично. Фу. В воротах, если бы застрял, что делать, ребят. Кому звонить? В полицию сказать, я застрял в воротах. В принципе, еще раз сказать вам, ребят, 8 часов вечера я освободился. До 6, к сожалению, салон работает, куда мне ехать еще полчаса, где мне забирать утром Макларен. я еду во Флориду, но здесь уже еруда остается, кстати, это Флорида. Ребята, чуть-чуть вам дальнобойческих будней, ночей даже. В общем, я вот остановился на парковке. Непонятно где, но тут недалеко мне надо будет с утра грузиться И вот смотрите, что я сделал Снял бак Расширительный бачок Видите, все здесь разобрал Весь тасол вытек Там не тосол даже вода была Я недавно менял, потому что тут этот шланг Короче, смотрите Из него, соответственно, вся вода вытекла У меня потек Бачок потек, бачок, потек. А мне что-то не спится 12 часов ночи, ребят, спать вообще не хочется Завтра не совсем рано вставать, поэтому нормально Завтра к 9 на загрузку 8% нормально. В общем, смотрите, у меня вот здесь, вот видите, вот вот этот вот это отверстие, вот оно такой вот, сюда вставляется датчик, температурный датчик, вот он, таким вот образом он вставляется, ну и соответственно здесь есть отверстие, ну и давление, под давлением отсюда вся вода вытекает, хорошо, что вода, хорошо, не опять залит, что мне нужно сделать, видите, здесь такой тройничок, Четверничок, пятерничок ну короче лепестки, сквозь них все протекает Можно взять сюда смазать герметиком, у меня есть герметик специальный для тасола Но этого будет недостаточно, знаете почему? Ну потому что вот эти вот лепестки, они ходят И соответственно герметик что он делает? Он особо давление сильно большое не держит, поэтому он опять из себя выйдет и все Испортится и опять под давлением, здесь очень высокое давление отсюда выходить Поэтому у меня есть вот такой Эпоксидка такая называется. Пластик weld. Пластик, сварка пластика. Из двух компонентов она состоит. Я сейчас ее вот здесь замешаю. Где-то я тут лоточек специально приготовил, где вот он. Вот здесь, в этом лоточке, я все это дело замешаю. Потом отсюда, вот аккуратненько, эпоксидки, наложу, вот сюда наложу и приклею его. Все, все будет держаться. Классно придумал? Ладно, мажем. Два, два компонента замешиваем. Вот эти. Их довольно быстро нужно размешать и быстро-быстро-быстро сюда наложить. Потому что иначе он застынет и превратится в пластик такой же. Короче, ребят, проснулся, поставил обратно расширительный бачок. Он прям как стал, как пластмасса с помощью вот этой эпоксидки. Еще раз смазал, еще раз два слоя туда наложил. Надеюсь, что все будет отлично, и он протекать больше не будет. Он видите, сколько здесь мексов? Короче, их логово здесь. Видели, какое количество их? Я не знаю, что 15-20 вокруг ходит, что-то там. Я так понял, это работяги, которые ну, стоят и ждут своего клиента. То есть это такое условное место встречи, куда приезжают те, кому нужна помощь, кому требуется какой-то ремонт дома, Он сюда приезжает и берет себе нужного специалиста. Кто-то плиточник, кто-то крышу, кто-то сантехник да и так далее. Ребята, меня навигатор куда-то завел. Понятные вообще джунгли. Смотрите, какая красота. Я не уверен, что я смогу отсюда выйти потом. Похоже, дела плохи что здесь так пахнет как в лесу кайф причем даже его дом не видно дом где-то там судя по карте где-то там в лесу а как он откуда он должен выбраться из леса что ли Клен. клиент то тоже не отвечает ну ладно я тачку пока сгружаю там будет видно короче приехала охрана говорит чувак блин не заезжай сюда пожалуйста больше никогда на таком большом траке ты можешь повредить наше имущество я говорю, без проблем он говорит, а что ты собрался выгружать? Я говорю, тачку для Ройстера. Они его знают, этого Ройстера какой-то. Звезда здесь, походу, местная. Сейчас я тебя, говорит, отведу к нему. Поехали за мной. Поехали, что. Тачку доставил. Молодец, охранник. Провел меня, показал. Красава. Афлэнтайп, okay. Thank you, thank you. Ребят, ее дом стоит миллион. Видели, я вам показал. Миллион семьсот, что ли? Что такое? Ну, в принципе, к ее годам, к ее годам, я думаю, у меня будет несколько таких. Так что все нормально, ребят, идет. Вот он, миллион семьсот, один на семь. То есть, в принципе, я двигаюсь в правильном направлении. Сори, говорит, мы не имеем фоток, но вот так он выглядит. Четыре тысячи скверфит, четыре девятьсот, это где-то 450 квадратных метров и 5 комнат. Охранник меня так и ждет, смотрите, сейчас развернусь и поедет назад, Переживать, чтобы я тут не запутался. Ну особо и делать нечего, конечно, чего-нибудь там сидеть, но просто он прям так свою работу выполняет, меня сопроводил, догнал, привел, и вот сейчас ждет, пока я развернусь, он мне сказал, где выезд у них другой есть для меня, а у меня и тут сопровождает, он подъехал к клиенту, женщине, кому я машину поставлю. Ей сказал. Она говорит, извини, пожалуйста, мне за то, что такая ситуация принашла я вернула точка. Ребята, оставился на очередной рестерии. Сходить в туалет, немножко прогуляться. Долго очень еду, остается буквально мне один час. Первая разгрузка, потом еще полчаса, вторая разгрузка, еще полчаса, и я дома. Сегодня ночью дома, круто. Завтра еще одну тачку съезжу, выгружу. Еще одну уже на следующий рейс загружу. Завтра суббота. А я думаю где-то во вторник выезжать. Взяла себе три выходных. Короче, все идет, ребята, по плану. Все классно, настроение супер, потому что вот она уже, Флорида, тепло, хорошо. Какой кайф, ребятки, какой кайф. Я не понимаю, почему меня часто пишут иммигранты, но не очень я люблю это слово, ну, короче, люди, которые ищут просто лучшую жизнь, да, и уезжают из России и я стараюсь им помогать, консультировать чем-то, ну, в общем, чем могу потому что в любая информация для нового прибывшего она на вес золота и некоторые люди почему-то едут в Нью-Йорк ну, то есть я понимаю, почему, потому что там много русскоговорящих и там, как бы, может быть, даже легче устроиться, хотя чем легче, не очень понимаю короче, Нью-Йорк, что там делать? Там зимой холодно Nee, вообще не, вообще вижу. Не, не вижу, не вижу причин, почему туда стоит ехать. Ну, блин, такой же климат наш, российский. Зимой холодно, летом, ну, наверное, тепло. Надо ехать в Майами, ребята, приезжайте в Майами, тут хорошо, тут тепло. Круглый год, круглые сутки, ходишь в майке Экономно, ребят, вот и где экономия, ничего не надо. Шорты одни купил и шлепки за доллар, ребята за доллар покупали. Шлепки, все, достаточно, нормально. На всякий случай, ребят, с фонариком пройдусь, проверю все колеса, чтобы все было окей под датчиком опять же видите лепесточки полностью закрыты окей здесь закрыт все окей так внешний посмотрим новые колеса все отлично здесь все лампочки горят красота там тоже все лампочки горят внешне все окей можно расслабиться все погнали какая красота смотрите с новыми фарами все моргает светится кайф же все тачку отдал клиенту говорит знаете что о, да, серьезно? А я не знал. А что, я должен заплатить? Ой, а я не знал, они что, не оплатили, да, что, а я говорю, ну да, ты должен. А у меня дома чек, я тебе не могу дать. Я говорю, ну, я тебе машину тоже не дам. Типа на машине хотел уехать. Там у них gate комьюнити закрытый, то сейчас уедет и а не приедет. Я говорю, ну ты можешь по Зелли отправить? Зелле, ну типа как Сбербанк онлайн, да? А, да, ну ладно. И главное, сам сумму узнает, берет переводит, а сам придуряется, блин. Такие хитренькие тоже бывают, чувачки. Ладно, поехали дальше. Чувак, походу, заснул или что, представляете? Взял, въехал в мои конусы. Офигеть, блин. Въехал и вот здесь только что остановился. Хорошо в меня не въехал. Офигеть. Спичу. И поехал дальше. Пойду-ка я, наверное, конусы подальше поставлю. Он такой, заехал, а потом еще такой мне, Маша, типа, что? Я говорю, ты что? Дурел что ли? Внимательно смотри на дорогу. Так что ли поставить? Я не знаю. Я пойду на варику. он там включу на той машине, на ауди. Кей, у есть чек? Кредитная карта? Как баланс? 800? 9? 9? Вот этот чувак, ребят, максимально странный был. Что он сделал? Он приехал, откуда я его машину забрал, с Юстона или, ну, короче говоря, я эту машину забрал, он сам сюда прилетел на самолете в Майами. Перевозка стоила 900 долларов, и он хочет уже обратно лететь, и эту машину тоже предлагает мне забрать. назад я ее повезу там 2200, 1300 там, кстати, цена больше. То есть он просто две долларов с небольшим отдает за то, чтобы его машину покатали. Он здесь два дня на ней на выходные и покатался, субботу, воскресенье, завтра и летит назад. Очень подозрительно. Плюс к тому, когда я багажник его открывал, но ну, он мне позволил это сделать, поскольку его аккумулятор сел, я увидел, там аккумулятор в багажнике, я увидел, что там здесь багажник забит каким-то хламом, то есть его какими-то вещами. Очень подозрительно, скажите. Получается, что человек просто на два дня тратить 2000 вместо того чтобы здесь арендовать машину за 100 долларов можно арендовать где-нибудь хорошую машину очень странное поведение еще и назад меня просто есть такое ощущение что он что-то перевозит наверное не очень-то и законное из Чикаго таким образом с помощью меня и сейчас машину разгрузят здесь и поедет обратно плюс к тому он мне дал кэш, а кэш это ну, наталкивает нас там на что не все как бы... Конечно, это исключение с правил, но в основном серые и темные дела делаются за знаю, но в любом случае я защищен законом, у меня есть контракт, поэтому кто-то захочет машину посмотреть, пожалуйста, я не против. Все, ребят, еду домой, 30 минут, и ребята меня встретят, постоянно соберут заберут и поедут домой. Вас.